Песня на стихи Татьяны Бек, Он Сток пасла к балда, Еще открылось время вора. Еще в скиванной В целом, ну, носим такой регламент. Mm -hmm. Mm -hmm. Все разошлось, Гляди, как тут погасло, Там зажигало. Вчера еще на горе кричал. Прицеливый настой ароматен. С каждой каплей жизни моя краша До конца бы испить эту чашу. С каждой каплей жизни моя краша До конца бы испить эту чашу. И не пролив, и не звяк Субтитры <coughs> Наверное, на мои стихи «Картинка в памяти». Oh Thank you.